Привет, друзья! Как вы уже догадались, мы сегодня разберем песню «Счастье вдруг». Вот такой замечательный кинозаказ поступил мне от нашего спонсора Дэна Дыновского. Привет тебе, Дэн! Заказ поступил на то, чтобы я разобрал эту песню в ля-миноре, чтобы было удобно сыграть вместе с гитарой. Вот, кстати, вот хвастаюсь, выходит в свет, наконец-то, сборник <coughs> номер два, кино и мульт. Да? Второй выпуск. Если вы какую-то мелодию не можете сыграть, под мои видео -уроки или по нотам, значит, обращайтесь, проведу для вас индивидуальное занятие по скайпу или видеосвязи. Ну, поехали ля минор. Thank you. Поехали. Удобная тональность для минор по заказу заказчика. Вообще в фильме, конечно, там до диез минор, как я помню. да. Ну, давайте в ля миноре, хотя по вторым струнам приходится здесь поиграть, да, в, купле, в припеве. Ничего страшного. Так, в первом куплете я сделал ответы. За голос у нас отвечает вторая струна. для ми, -ми ответ открытые струны с глисанда до ми. В фильме то же самое поет сначала а, счастье вдруг да и солисты потом идет на балалайке по ответ то же самое сделал по сути да тоже с глисанда можно на вибрато в общем как вам удобнее и так хорошо можно прозвучать дальше в тишине да. Фаси, арпеджата Си до ре ми фа и си фа. Дальше постучалось си до ре ми и. Можно по голове. В двери. Значит, миля ре до. Задержание. Ля минор с задержанием. Реду, арпеджа, то и по обязательно, опять и дальше уже обычно. на, на тремоло, то есть то же самое открытые, доми, потом фаля, рефа и оп на один лад, ре дез значит ре -дьес, соль -дьес, ля си и потом миля, соль -дьес. То есть, не на этом. Дальше. До диез, ля ре, соль. Фа-фа э, си. Ре, ми, фа, соль, до, фа, ми. И потом терциями. Это все. То есть видите, ничего сложного. Ми до си, ре. Ре до до ля до и большой палец на месте Си ре, диэс. потом на Редис он прыгает здесь Фадис Фля фа, и вот здесь аккорд такой с задержанием тоже Ми Ре До Си какой вариант можно просто большой палец но ну, так не так звучит не полумы ну, поэтому давайте так играть можно конечно Соль диез поставить по-своему тоже интересно, более остро звучит, но так как-то больше аккорд, он видите расположение здесь такое получается равномерное, как бы скажем, да, вот и поэтому звучит лучше, чем это, да, поэтому иду и... и вдруг где он там пачку, да, сигарет, эй, вдруг как сказки, значит куплету во второй части я не делал вот эти во втором куплете вернее ответы да, сразу стал потом фа и сольди Я здесь обратите внимание си до редо ре, то есть здесь ля ре, до то есть вместо мы играем си до редо ре, вот тут и отличие есть это во втором куплете а в первом ну вот так Сделано. Ну, я у на смотри. Зацепин уже вроде написал, да. И опять. Мне на свете этом... все то же самое. А, и сделал во втором публике аккорды. для минор, как будто бы, да, но на самом деле это ре минор. Ля секс, и потом ре минор. Фа мажор, ну как бы фа мажор задержанием больше, ре, и уже двойная домината он же си септ, фа, не, сля, си, ре, си, ре, фа, и уже знакомый нам в широком расположении э, ми септ. это ми Все, да? По первой, по второй части понятно, вернее по куплетам. Поехали, теперь припев. Припев покажу обычный, простой. Без аккордов там всяких. Значит, я сделал как? сказки скрипнула дверь. Да? Ответы. И у струнных они есть в фильме. А, значит, без ответов можно сыграть, конечно. Мне, можно вместо них сыграть глиссандр. Подход. Да? То есть... В принципе можете это а эти ответы не играть то есть чтобы не усложнять себе задачу и быстрее выучить как бы да но потом когда выучили лучше эти ответы добавить на одинарное пицциката одинарное пицката есть урок у меня где-нибудь там далеко в истории ютюба так поехали Значит, до ми терция вдруг, как сказки во первых начинаем медленно да? вдруг Всё, И какой у нас получается ритм не Можно там та та там та та там та та там та та там та та там та та та та та сколько у нас там есть та да есть на ми фа, ля, соль. Yes. Обязательно этот акцент нужно подчеркивать, потому что он есть в, в голосовой партии, да, то что касается певца. Соль. А по вторым струнам играем большим пальчиком и первую струну просто приглушаем. Сидоресь, до сидоре. Просто сидоре до сидоре. Я э, упростил, там немножко по-другому, на самом деле. Там редосилия сидоре, ну как бы, на самом деле, там в другой тональности, но решил проще сделать. Кстати, эту же мелодию, да, ответ, можно сыграть и на бряцене. Как это будет звучать? А вот так. Ну тогда получается, что фактура не меняется. Ну, можно и на бряцене, в принципе, сыграть. То есть соль сольде сдержите. Почему бы и да? Значит, Либо так, поскольку мелодия все равно дальше происходит, от ноты произрастает, от ноты ре. Да, соль диез. все мне стало. То же самое с акцентом. И возвращаемся. Соля. до, си, -до -ре -ми. Кстати, ля, си, -до -си -до -ре -ми. А здесь можно сыграть на бреви Просто с открытыми струнами, чтобы не... Мне мучить большой пальчик. Без того замученный на балалайке, да? Вот. Поэтому без ответов можно, конечно же, сыграть просто. Ля, соль. Тоже хорошо звучит. Почему бы и нет? Тем более, что дальше Гелисандр идет аж на 12 лад к нотке ля. И до диезу. То есть выбирайте либо. Значит, для си до, си до, ре, ми. Вот здесь придется тоже отдельно поучить. Поскольку это легче сыграть. Третий палец у нас приходит в ре. И здесь большой палец достаточно на соль здесь поставить. Да? А вот здесь туда скачок придется. Ну, проучить отдельно. Вот. Дальше. Александр. До дец лучше третьим пальцем взять сразу себе моль да чтобы не было ну в принципе и так играется дальше фаля до селя и можно опять гриссанто к терции вот этой уже знакомая ля, соль и не напрасно доминанта ми, соль ми, либо просто соль дес ми. Была, или так. То есть доля либо ми доля Это второй куплет да? А, в окончании это у нас не напрасно было. Потом идет шестая ступень. Фа мажор до фа дес ля, И обратно в ля минор до миля Доминанта соль дес ми ля. Вроде все разобрал. Спасибо за просмотр. Ставьте, конечно же, лайки, балалайки. Пишите свои комментарии. Если нужны еще киноразборы, обращайтесь, заказывайте. Будут нотки, будут другие видео или уроки. Вот, если нужны подставочки, ноточки, балалайки, сборники, тоже пишите на почту. Ну, на этом пока все. До скорых встреч. Счастья вдруг. Пока.